У меня есть правило быть э, экологичным и быть э, открытым и честным перед своим клиентом. Только так мы с вами получим э, результат. Мы с вами надолго вместе, я за долгие отношения. Только долгое э, общение, долгая работа дает гарантированный результат. И дает гарантированно новые нейронные связи в мозгу. мозгу. И только так.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 Кто еще готов? Кто смелый? Ребят. Э... Наталья Сиенко. Сначала Давайте. при в том, как я отдельно делаю эту парону, у меня тяжесть в голове, шея, голова горячая, оттенечко было холодным. То еще стержень такой горячий, горячий стержень, почему позвоночник был. Пила в голову, пошла такая легкость. И, и холод от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 Ту ситуацию в вашей жизни, когда вам поставили установку, которая сейчас вам не дает получить результат. И чаще Интересно. всего это в детстве, кстати. Да. Страх общения. Страх общения. Отлично. Да, страх общения, страх получить отказ, страх позвонить.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 Ну когда начали, меня слышно, нет? Да, да, слышно. Да, труба слышно. Когда начали работать, я вообще как-то, вот тело, скажет это, я вообще не чувствовала. Но сами, я рыдала на взрыв. времени Я рыдала уже не помню, наверное, минут пять, а потом ну, все-таки шла и успокоилась, и как-то так стало, и ну, облегчение какое-то я... и... Так, меня выбивает с интернетом проблемы. Любовь, вы же говорили, да? Сергей опять Да, да, выбил. Угу. Ну, второй человек, говорите, пока Сергей Николаевич здесь. Угу. Ну, вот я скажу. Ощущения, конечно, были. Эмоции вообще заперли. Слезы, сопли, рыдания. Это все это...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 Слезы очень близко были всегда. В детстве не выйдешь из меня, свезу, а сейчас с ну, возрастом сентиментальный, что ли. И у меня как-то вот сейчас прекращается этот страх. Еще не совсем, конечно. Да? Я уже не так себя ощущаю, как раньше. Спасибо. А по ощущениям, скажите, вот по результату, на что это могло повлиять вообще в жизни? На что в дальнейшем? Я даже, я даже не могу сейчас еще сказать. Уверенность ну, наверное, все у вас появилась? Ну, Скажите, да, уверенность появилась? Да, замкнутость, наверное, какая-то во мне уходит из меня. Это вот недоверие, неверие, замкнутость